здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала сегодня предлагаю вам обзор важного астрологического события новолуния 2 января 2022 года подписывайтесь ставьте колокольчик если зашли впервые также приглашаю вас в мой инстаграм и телеграм-канал где я размещаю информацию в текстом формате публикую ежедневные прогнозы и дублирую видео из youtube заходите найдете много полезного 2 января новолуние в Козероге в 20.33 по киевскому времени. 7.58 29 лунный день, который закончится новолунием в Козероге. Символ 29 лунного дня гидра, спрут это день Гекаты, темная лунной богиня. Поэтому необходима ответственность, способность противостоять соблазнам и искушениям постарайтесь проявить волю чтобы избавиться от токсичных связей назойливых людей и мрачных мыслей желательно не употреблять алкоголь и средства меняющие сознание нельзя делать ничего нового и даже планировать кроме самых необходимых бытовых и житейских дел лучше всего заниматься домом и хозяйством проводить очистку организма подводить итоги месяца 29 лунный день это день перед новолунием луна слаба в этот день снижен инстинкт самосохранения но зато уровень сознания достаточно высок повышенное внимание к своим действиям и анализ поступков поможет избежать неприятностей и войти в новый год правильно это день пересмотра мотивов духовного преображения очищения внутреннего мира от негативных чувств и эмоций в течение дня необходимо рассчитаться не только с предыдущим лунным циклом, но и расстаться с ошибками 2021 года и сделать соответствующие выводы. Новолуние в Козероге в 20.33 и с этого момента начнется первый лунный день. Поэтому можно запланировать на вечер энергетические практики, ритуалы, медитации, связанные с активизацией самых желанных тем. Новолуния в кардинальном знаке стихии Земли в Козероге стимулирует к активным практическим действиям и решимости в достижении целей, настраивает на упорную работу. Первая новолуния 2022 года происходит на фоне ретроградной Венеры в Козероге. Управительного Луния Сатурн в Водолее, планетарные влияния благоприятны для возобновления личных и деловых взаимоотношений в течение всего лунного месяца. Подходящее время для пересмотра договоров и условий сотрудничества, поиска совместных решений, исправления ошибок прошлого. Будут эффективны коллективные формы сотрудничества, деятельность групп людей, объединенных общей целью. Проверенные партнеры из прошлого, давние знакомые и даже бывшие любимые, а также опыт и мудрость представителей старшего поколения помогут преодолеть трудности. В начале января можно заложить базу будущих успехов, надежный фундамент для перспективных и долгосрочных проектов. Хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои старые установки и убеждения, которые мешают добиваться целей. Очень важно к новолунию избавиться от мрачных мыслей, ощутить внутреннее спокойствие и войти в новый лунный цикл с уверенностью что вас ожидает что-то новое и самое лучшее соединение плутона и ретроградной венеры в козероге в период новолуния в этом же знаке проявится как обновление чувственной сферы на внутреннем уровне во внешней среде в глобальных масштабах уже в первый месяц 2022 года нас ждут изменения в финансовых и материальных областях жизни Начнут трансформироваться политические и экономические структуры власти. В лунный месяц, начавшийся 2 января, кармические элементы, лунные узлы меняют знаки зодиака и входят в ось ресурсов на полтора года. Начинается новый экономический цикл. После новолуния в Козероге большинство людей станут более ответственными и дисциплинированными. А это поможет успешно справиться с делами, которые не успели сделать в 2021 году в декабре. В январе люди меньше склонны к эмоциональным решениям и поступкам. Поэтому период от новолуния 2 января до полнолуния 18 января Лучше всего подходит для решения рабочих вопросов и конструктивного общения. Энергии Козерога активизируют в людях стремление найти свое место в обществе, сделать карьеру, укрепить свое социальное положение, возобновить старые деловые контакты. Главное не забывать о том, что родные и близкие также ждут внимания и душевного тепла. В дни новолуния в Козероге необходимо найти баланс между внешним и внутренним. То есть точку равновесия это поможет избежать кризиса в личных взаимоотношениях в полнолуние 18 января которая произойдет в самом семейном знаке зодиака в раке в погоне за карьерой и социальным успехом деньгами и прочим важно не забывать о простом человеческом счастье однако новолуние в козероге подталкивает многих людей поставить фундаментальные ценности на второй план в первую половину января сокращается душевное общение с родными и близкими, а деловые встречи, командировки, работа поздна становятся первоочередными темами. Чтобы сохранить жизненный баланс и не потерять дорогие вам взаимоотношения, уже с первых дней января старайтесь находить время для всех – детей, родителей и любимых людей. Новолуние в Козероге даст возможность четко увидеть перспективы своего карьерного роста. Если их нет, то легче принять решение сменить сферу деятельности на более интересную и полезную для вас. Усиливается стремление к идеалу, к большей конструктивности в любом деле. Интеллект и логика может подавить эмоционально-чувственную сферу, но зато можно приблизиться вплотную к реализации поставленных целей. В партнерских отношениях люди сдержаны, стремятся к стабильности и надежности. Для устоявшихся взаимоотношений это хорошее время. Прежние чувства могут спокойно напомнить о себе. Управительного новолуния Сатурн имеет сильный статус в Водоле, Поэтому происходящее в январе обязательно окажется полезным в будущем. Но нужно учесть, что за большим заработком стоит много трудностей. Придется тяжело работать и преодолевать множество препятствий. Проявив креативный подход к делам и изобретательность, можно облегчить себе задачи, расширить границы возможностей и достичь целей. Новолуние в Козероге станет трамплином для представителей знаков стихии Земли – Тельцов, Дев, Козерогов проявляя выдержку и настойчивость в сочетании с силой воли и энергией, можно многое сделать в ближайший лунный месяц. Чудесным образом формируются нужные вам обстоятельства для того, чтобы сделать рывок в карьере, выйти в центр и проявить себя с наиболее выгодной стороны. Появится возможность реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Легко решаются финансовые проблемы. Вам возвращают задолженности или вы получаете средства, чтобы погасить долги. Раки могут оказаться в затруднительном положении из-за необходимости делать сложный выбор. Возможны различные нарушения здоровья, проявления хронических заболеваний. Сведите к минимуму возможность личных конфликтов. Не время для серьезных разговоров с начальством и властями, официальными организациями. Однако, полнолуние 18 января принесет в вашу жизнь все, что вам необходимо и то, чего вы ждете уже давно. Скорпионы и рыбы почувствуют приток жизненной силы и трудоспособности, повысится уверенность в себе. Собственные идеи будут приняты окружающими и получат поддержку. Можно с выгодой и пользой для себя инициировать пересмотр договорных отношений и обсуждение важных деловых вопросов. Складываются благоприятные обстоятельства для творческого самовыражения, легче занять лидерские позиции среди своих друзей и коллег. Овны и весы вынуждены вести борьбу за сохранение своего положения в обществе, преодолевать внешние препятствия, обусловленные новыми законами и правилами. Сложно произвести обновления в жизни, выйти из замкнутого круга обязательств и повторяющихся проблемных ситуаций. Вселенная испытывает вас на прочность, но если вы сможете выдержать испытания, то к концу января получите награду за свои старания и терпения. Близнецы, лев, стрелец и водолей, вы находитесь как бы на середине. Неплохо и нехорошо, нейтрально. Если возникают сомнения в себе и в выбранных целях, в чувствах партнера, в целесообразности своих действий, следует сразу же отбрасывать прочь такие мысли. В противном случае есть риск зависнуть в рутинных делах и испортить себе настроение. Постарайтесь расставить приоритеты, сконцентрироваться на главном, серьезно отнестись к своим обязанностям. На вас смотрят, вы на виду, даже если этого не хотите. Проявляйте больше активности, собирайте вокруг себя людей. Это поможет вам совершить прорыв в делах и улучшить качество жизни.